Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Меня зовут Аделя Шамилова. Сегодня вы узнаете. В Казани презентовали новую книгу «От души для души». Для чего проводят день первой помощи? Раскрыты интересные подробности из студенчества Льва Толстого. В Казани презентовали новую книгу Ментимера Шаймиева «От души для души». В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, представители государственных структур Татарстана и другие. Подробностями мероприятия вас познакомит наш корреспондент. В представительном корпусе Кремля состоялось итоговое заседание форума ЮНЕСКО по междукультурному диалогу. Мероприятие было под экидой государственного советника Минтимера Шамиева. На заседании важной частью была презентация его книги «От души для души». Вот что меня радует?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 Сблизиться с этими людьми, которые сейчас здесь представлены, мимо меня могли пройти. Также Минтемир Шаймиев обратил внимание слушателей на рост и развитие Казанского университета. Был такой период. Сейчас университет тоже возрождается именно в на научном плане. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, Шатров Катович выбрал, вернул Казанский государственный университет в медицину.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 который ведет сегодня Фонд возрождений. После чего было заключено соглашение о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Федеральным агентством по делам СНГ. Алия Шимуратова, Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В здании Казанской ратуши состоялся форум «Казанская модель ЮНЕСКО». Мероприятие открыл ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В рамках мероприятия гостей ожидают мастер-классы о подготовке к публичным выступлениям лидерстве и сфере международных отношений. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске. 9 сентября в России отметят 190-летие Льва Толстого. Для Казанского университета этот день является особенно важным, потому что именно здесь прошли студенческие годы известного писателя. Почему, будучи студентом, Лев Толстой выбрал именно Казанский университет? Насколько нелегок был путь поступления? И за что был закрыт в университетском карцере? Все это и многое другое вы узнаете прямо сейчас.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 И мыслители. А убедиться во всем сказанном можно лично на выставке в честь 190-летия Толстого, которая уже работает в Казанском университете. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Последствия любой беды, будь то автомобильная авария на дороге, падение на скользком тротуаре, внезапная потеря сознания или острая боль, зависят в первую очередь от действий людей, которые оказались рядом в эту минуту. Ежегодно, вторую субботу сентября, весь мир отмечает День первой помощи. Чем интересен данный день, расскажет Диана Шилова. Ежегодно во вторую субботу сентября во всем мире отмечают день оказания первой медицинской помощи, учрежденный специально, чтобы привлечь внимание людей к необходимости получения знаний и навыков доврачебной помощи. Мы решили узнать у заместителя главного врача по медицинской части университетской клиники Казанского федерального университета о том, насколько же важно успеть помочь человеку в эти минуты. При оказании первой медицинской помощи важно соблюдать правила золотого часа. Действовать надо максимально быстро. Не паниковать, не навредить пациенту и при этом использовать все возможные подручные средства. Для окружающих важно в такой ситуации не растеряться, суметь до приезда медицинской бригады помочь своим близким или незнакомому человеку. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ -Ньюс. Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон провела встречу с первокурсниками. Что послужило поводом для данной встречи, вы узнаете прямо сейчас. В Елабужском институте КФУ прошли традиционные встречи первокурсников с директором. Елена мирзона рассказала об этапах развития университета и каким ярким был путь становления учебного заведения. Казанский федеральный университет – это единственный из университетов, который сегодня в конкурсном отборе 500 и который выделил подготовку учителя как важную, как главную и достаточно серьезно в этом направлении развивается».